Думаете, ребята все гораздо грустнее идем грузиться в вагон короче у нас как всегда 12 вагон это в самом-самый как всегда ребят ребята вы туда обратно таскайте раму у нас тут место есть можете оставить Ничего, ног шуршавых ног нет. Сейчас такой Да, ты, пяткой стесал себе щеку. Пирожки, пирожки, пирожки. Что, сначала сейчас на рюкзак насыпь и будем, потом. Да, ничего не видно. <свистит> <Им> <свистит> очень <свистит> темно. <свистит> ну, ну, и, <свистит> самое главное слышно, <свистит> что мы делаем. Приехали на заправку. Это последняя заправка на нашем маршруте, поэтому водителю нужно залиться по полной программе, чтобы он нас успел туда привезти, отвезти, и чтобы везде все хватило. Вот это наша боевая машина на эти девять дней а похода Ой, сначала подумал, кто-то писает, стоит Альпинист, оказывается, коробкается Чтобы почистить яйца, нужно четыре руки при такой тряске Не-не-не, а <свист> Сань, а давай не ты, Сань Блин Сейчас опять здесь фильм Тарантино будет Аптечка, аптечка далеко просто И фильм Тарантино нам не нужен, да? Яичко пошло Передаю туда дальше, держи, держи. Тут сосок чуть-чуть сбоку, смотри. Выходит. Нет. Что-то я делаю не так. Что-то я делаю не так. А что я делаю не так? так Одна штучка. Другая. другая штучка. Мы на этой ранее первый раз собираем. И вот так. Все. Огонь. Сюда, блядь, прям. Дождище поливает, а мы на воду собрались Туристы-водники вот вот пошли, пошли, пошли, пошли, вот пошли Работать таким Угол держите! Отдали, отдали Отдали нас и ломай корму Угол, угол держать, держать угол На друг на друга смотрим не Как она не хотела выходить, так она и ушла с воды. Вот с таким ранением. Мне бы водку пить, Мы вот такой вот ерундой занимаюсь. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк под этим видео. И помните, что походы... Это просто. Ужин такой был сытный и вкусный, что я даже не успел заснять, как мы сожрали по миске макарон. По две миски. По две, да. Спасибо, шеф. все сырое надо клеить. Это ну чё, как дела? Читай по лицу. Я прослушиваю шов, потому что тряпка мокрая насквозь. Мы его вчера сшили, а сегодня вот сушим, чтобы наклеить. Заплаточку. Потому что на мокрой клеить ничего у нас не будет. Хорошенечко обезжириваем, чтобы из следов у нас не осталось ни грязи, ничего. И опять наш любимый клей ПВХ Ур 600 называется. Вместо кисточки любимый палец. Это обычный девушки. Все, один слой промазали, ждем, потом повторный и будем клеить. Конечно, очень влажно вот так вот. Все, клеить с водой. Но клей Ур 600 своей задачей, я считаю, что справился. В горах погода не очень. Вот, и на улице такая морось противная. И горы все он затянуты туманом. Вот, ну ничего, у нас сейчас будет вкусный завтрак. Оденем гидрокостюмы и пойдем сплавляться по реке Оксалт. Влад, как неопрен? Мокрый? мокрый. Это ужасно. Я прям смотрю с сочувствием. Я так счастлив, что у меня есть сухая гидра. Ты носки отжимаешь? Ты их одевать будешь? Это ужасно. Ну, что Помните, что походы. Это просто. За краевом, и вся до свидания. Тобой, а на, тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, бой, беру вень, иду домой. Бой, чай, огонь, и не осталось ничего, А мы живем, а нам с тобой Гриба Там там, где страх, там, где страх Места нет любви, я сказал Успокойся, ты закрой его. конечно а на <смех> <смех> болит колено есть что-нибудь <смех> это nice <смех> <смех> сегодня у меня день безделия третий день я себе намял колено у меня там небольшая шишка от рамы вот ребята сегодня собрались в горы в радиалку заберутся повыше взяли с собой фотоаппарат, Влад даже стульчик с собой прихватил. Убираю пайки. Для тех, кто идет в Угу. Значит, они в гору жрать идут. Повсюду. Сволочи. Там фоточек наделайте хороших. Идешь, так знаешь, так чуть-чуть подправляешь, катамаран. А тут бочки, а там валы, нас вот так вот. Мы вообще офигели. Я первый раз в каньонах вижу такую воду. У нас никогда там такой воды не было. Одна, Всегда улыбается. Всегда улыбается. Она, они чуть не терялись, а она такая с улыбкой. Вообще молодец. Интересная сосна. Как Баобаб, блин. Пять обхватов, наверное. Ветки такие тяжелые, что они не вверх, а вниз растут. показал что его так легко тащу и сказал что легкое бревно и он повелся а вот несет старается блин Сегодня у нас день третий и подъем в 6 утра, О, кричат, заедем в кафе, переедем на другую речку, разобьем лагерь и если удастся, мы сегодня даже чуть-чуть посплавляемся. в чем я очень сильно сомневаюсь. Вот, сборка лагеря, переезд на речку Большой Зеленчук, уже почти все упаковано, тамараны уже со вчера еще погружены, кто-то уже сложил палатки, кто-то еще нет. Процесс погрузки идет полным ходом. Всех снимаешь у а меня нет. Я не поставлю тебе лайк. Чё ты меня снимаешь-то -то? толк-то? Я страшнее бабуином. Дорвались до магазина-то. Да. Ну как вам мороженое местное? А, дуванчик съест. Доберется съест, я думаю. Нет, не есть. Смотри. Дом культуры, музей истории и советский герб. Да? Деда Хасана называли Дед Хасана, отлично Берем хачины и валим Не глуши, Серег, если мы побежим, ты сразу стартуешь да, Валим, да? да Дед Хасан, он, он этот, больший мент, он догонит Догонит? Ну, да. да. У него тут Дед, все да. дороги перекроют Эй, бутылки, извини, извини, да? Как печёные. А с чем? Ассорти. Ассорти. Вот это ассорти, а такой mm. обычный. Mm. Всем ассорти, да. Нет. Вот это две картошки с сыром. Да, их... Вот а это два вижу. с мясом. Ага, отлично. Два с мясом. И вот это два сыр зелени. Отлично. Всё, сейчас. Спасибо, спасибо. Все, мы садись, поешь. Барашка. Смотрится сочно. Кочаны вкусные, а съедобные. А ну, все равно, что ассетинские да. пироги, наверное. Он, да. Да. Вот. А вот, печен, вот баранина нет. очень вкусная, правда. Да. И особенно мне понравился мне этот маринованный лук вот этот. Мне понравился шашлык, очень вкусный. Вкусный лук, на удивление, который я вообще его не ест. Ну, а хичины... Вот Здесь Если креста, можно подняться, он посмотрите. Лестница. Да, Валеко? Вот Пойдем сходим, объем, а что нет? 10 лет назад. Ага. Вот здесь ну, такая не циркушечка небольшая, вот и подъем в гору на Али Креста. После Хичинов что-то не поднимается, не да? Не идет вообще. Не, ну по ступенькам все равно легче подниматься, чем просто так. Чего не скажешь. Посмотрим, что там сверху. Попался водитель Сергей. Вот. Он не то, что водитель, он просто у нас экскурсовод, путеводитель, водитель, участник группы, вообще там пять в одном человек. Это просто большая удача. Если кому-то понадобится, я обязательно напишу его контакты. Мы дошли. Потому что он еще докрещен. Он видно лик креста, да? Макс, а ты снял древний Оландский монастырь? Раковик снимешь что? С твоей возможности. А, вон он, да, видишь? вот 10 метров. А, ага. Да, Сейчас да, а -а -а -а. приблизим. Это древний Оландский монастырь. Половина. Ну, а Пашка стоит, нас высматривает. Скучает. Машину не пускает. Серега с нами. Вот мы уже обратно спускаемся. И здесь вот видно вот эту сыркушечку, которую я показывал вначале. Очень красивая каменная. Видно вот эти из, кам... из камней сложены. Аккуратненькая такая. Да И ты уже тут сидишь. Видится, да Мне залезает тут целый проблем Очень поверить, здоровье. Собрались мы с Зеленчука, решено встать на пороге пушка. Возле порога есть две замечательные полочки, такие небольшие, где можно разбить лагерь. Вот одна полочка, и за ней вон вторая, куда мы, в принципе, и поставили наш лагерь. Вон на вторая полка. Там есть костровище. Уже ребята палаточки ставят. Пошел в лес, нормал дров. Там, там, там, там. Попался? Себака злая. Че, испугался, что да Ничего пашка березовый сок набирает. Че, опять березовый сок? Блин! Oh. Анюта, а все ждут только тебя. Березовый сок. О, мне кто-то подлил там сверху. Сидя в лагере, мы тут резко поняли, питьевой воды нет совсем. И поэтому пошли за питьевой водой и дровами. От лагеря это... Охренеть как далеко, приходится тут все тащить, еще набрали с собой водички из ручья, потому что сверху в по реке поселок Архыз, и поэтому оттуда пить не очень-то здорово. Опора ЛЭПа, а туристы здесь сушат свою одежду. пятого дня и у нас опять идет дождь как сплавной день так льет дождь вот это самое неприятное конечно ты приготовил свою обувь да. дай, пос дай посмотрю Погоди. Дай хоть запихну. класс не ну хорошо хоть вовремя еще убрали а здесь до хрустящей корочки бывает либо мокрая обувь либо жженная когда сушишь на костре да а как правильно сушить обувь я показывал вот в этом ролике мы сегодня сплавимся по речке Большой Зеленчук, пройдем ключевые пороги и собираемся и выезжаем на речку Кубань. нас. Победали, собираем лагерь и переезжаем на речку Кубань. Вон, народ уже балладку все собрал, ну, кроме Саши, как всегда. Саша у нас самый неторопливый чувак в группе. Давай, <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> вот так ну, вот <говорит> работает правильный зацеп в бочке. К сожалению, весло не, <говорит> <говорит> не всегда выдерживает. Придется его теперь в следующий раз засовывать в другой сторону. Это ты так зацепил? правильную форму. Да. А мне можно три соуса сразу да. вмазать? А я соус? И три сыра, пожалуйста. Ну вот и ребята на Кубане. А на Кубане опять дождь. Рядом дорога, костер, тентик и... Полудовольные лица. Самое обидное, это когда я воды хлебнул. Да, Какая-то был... небольшая водчика, а я что-то вдыхаю. Аж дыхание сбило. Мерзкая вода, еще с песком. вообще. меня удивление было, когда нас назад потянуло. вообще Я растерялся такой. Ч, ч, а я начинаю, короче, даже не гребсти, а бить по воде просто, не словом. <скочев> Потом смотрю на Сашу, Смотрю да? на Сашу, да. А Саша уже этот, так, вот, такая, знаешь, вытянулась. <скочев> вытянулась за бочку. Так, вроде он цепляется, что-то зубами кто-то что-то орёт. Думаю, надо, наверное, тоже цепануть и вроде мы вдвоем как-то вытягиваем. Надо было просто ему помочь. Я забыл. Главное, что команды не давал. Вот это вот я? я прям растерялся. А мне надо было наверно спросить. Или, Ты как считаешь? Я нужно мне подкнуть весло за бочку. Или подождать. Ну слушай, если у тебя будет свободное время, да, Не пожалуйста. этот ты спасла. Ну-ка расскажи. Да <Слыш> как? Бухнулась в воду, вытащил оттуда. Хорошо у них там идти. было за что прицепиться. В крючочки. А тебе были благодарны? Конечно. Сейчас утро на Кубани. Я только что одел мокрое термобелье и мокрую гидру хочу идти. Саня, как да. настроение? Ты готов? Настроение, ну, готов, готов. А а что делать? Макс, М -м, что? Как настроение? Я только ради группы иду. Я сегодня вообще не хотел никуда идти с утра вообще. Я поддерживаю. А я выспался, вообще, мне зашибись. У нас Витя, короче, всех просто в Я сейчас смотрю, главное, на Витю. Думаю, вот х**. Я гидрокостюм одеваю. падики. Речка, правда, мутная. Потому что у нас, в принципе, воды выше среднего. Сейчас такой. Когда воды прибавляет, она становится мутная. Вот, впереди у нас... Ждет порог, значит, Хочется... я убираю камеру и будем выходить. Ну ребята, погнули сирама в зуб. Ну да, у них задняя поперечная, гнутая вся. А вот так осуществляется перевозка туристов-водников нашей транспортной авиакомпании. Приятного полета! Надо, наверное, объяснить, что мы делаем, да? Чтобы сиденье в машине не намочить мокрыми гидрами, у нас выдумана вот такая вот штука. Ниже, ниже мотай. Штаны тоже. Вот. Отлично. О, все, все, все. <смех> вот это вот результат прохождения порога второй взрывной, так называемый зигзаг. Это задняя поперечина, которой мы, к сожалению, вылетим на зуб. Интересно, я люблю холодную воду и холодную гидру по утрам. В а, остальном все хорошо. Я, как кошак сразу такой, значит, скушаю вот. на говяжье. А это у нас варится булгур. Все-таки не лишняя плитка то была, да? Но то, здесь, что она закипала три часа, вот это, все... это другой вопрос. Здесь ветра нету, поэтому да, она, вот здесь здесь работает. она работает. Да. А она где, где ветер? Там, блин, вообще хренчукский петишный. Mm -hmm. Было холодно, было мокро, было все. Но самое главное был очень вкусный ужин и очень теплый спальник, гитара, песни, костер. В общем, у них там все хорошо. А я вот прям не могу. Я возле костра сижу, у меня прям глаза закрываются, поэтому я решил всех оставить и пожелать им доброй ночи и улечься спать. Доброе утро. Делаем блинчики с беконом и сыром. Руб так удивленно обернулась, смысле, блинчики с беконом, ничего не Переворачивать макс как он шеф не имеет, поэтому делаем. Он берет закладывает туда бекон и сырочек последний на одной сковородке такую пачку блинов заделает рад просто блин междуна болит сидит разобор ух ты Сейчас высушим каты, насколько это возможно. Досушивать, конечно, в Москве придется все остальное, потому что швы у катов и все равно не высупили. Вот, ну, хотя бы, чтобы большое количество воды с собой не вести. Заматывай! Давай, давай голову, Ой. Нет, должно медленнее моргать, чтобы было бах-бах-бах, как в клубе. Доброе утро, страна. Сегодня у нас заключительный подъем в лесу. Дальше мы уезжаем с речки Кубань в гостиницу. Отмываться перед поездом, высыпаться, так сказать, и, возможно, что-то просушить в этой гостишке, что... Это слушают там палаточки, там ну, шмотки какие-то. Влад. Страданиями душа совершенствуется. Так, быстро приехали, даже камеру не успел включить. Скоростная буханка. Скоростная. Ой, спасибо. И бумаги купил, теперь страть буду. С удовольствием. Я гостиницу. Да? Четыре номера в Я чур с панцем сплю. Что там в гостинице Кубань-то? Такой сарай. Я давно такого не видела. Воняет в коридорах на втором этаже, вообще там воняет в Такие старые разваленные двери, ручки отваливаются. Заходишь, там кровати такие... Клопов пужины. нету? Пужинные. Я боюсь туда даже не то, что будем спать. Заходить. Реально туда Короче, едем дальше, да? Со второго раза угадали. Макс Спа Отель называется. Это недалеко от центра Невиномыска, сразу возле моста через речку Кубань. Вот. Ну, в общем, неплохие номера, хорошие здесь и одноместные, и четырехместные мы один взяли на всех. 9 мая гуляем по Невиномыску. Ну, там уже парад, бесмертный полк. Идем в центр. Смотрим, что там. Ездят машины, сигналят, все с флагами. Всех такое. 9 майское настроение. <решит> Чего там пиво карачаевского. Че там? Пиво Карачаевского. А, пиво Карачаевского. Пойдем. <сORES> <сORES> ну, сейчас туда пойдем. да? Вот такие истории, аram, да, сегодня у yeah. yeah. да? видел? тебя волосы вот так стоят. А, да? Вызвали такси за 93 рубля до кафешки. Через весь город нас повезет. Вот. О, нам везет, такси везет, отлично, поехали. Все, огонь. Вот, сейчас покушаем, приедет водитель с нашими рюкзаками, и мы загружаемся в поезд. Только и делаем, что едим. Как только и делаем, все жрем, а да? Таба хачин, хачин, осетинский пирог, это одно и то же, только название разное. У каждого на это месте название свое. А, чебурек еще не это микс, то что вы заказывали и не починили. И уже у ребят эксперименты да, отличные, ну, ну, да, да? даже, да. даже с собой да. даже с собой же платили другое, да? Конечно. Чебуреки вообще огонь. Лучшие чебуреки. Надо же так нажраться, да? А? Маги. <связь> отлично, отлично. А вы где были? <связь> а, да, да мы там же, ну, мы собственно. Мы на стояли, да? Где наверху? На Аксауте. На Аксауте, да, самом верху. Давай. Седьмой! <связь> давай еще! Давай, давай, давай, давай, зараза! <связь> Мне на Роллтон не хватает, дай <связь> Вот тоже хочет, да, вот что mm. не нравится совсем. Как поют? Одну две песни можем послушать, но когда вот такой день появится, я очень подурила Выскажи, а я на камеру сниму. Еще желательно это за волосы друг друга потаскайте. Вообще шок шок-контент не сделайте. просто. Заберу подписчиков, драков драка в поезде с своей камерой достал до Помните, что походу это просто. С вами был Максим. До новых встреч!